Всем-всем здравствуйте! Когда зашла к Надежде, я зашла в наставничество. И действительно, наставничество это все-таки та форма работы, которая дает наилучший результат для любого ученика, который у него заходит. Потому что ты работаешь именно по своей проблеме. У меня затык случился, потому что во мне была обида на маму. Наставник, Надежда, это очень ценно. И всем, кто еще сомневается, я хочу сказать, что идти нужно. Экспертам, которые помогающих в профессии, обязательно нужно пройти. Вот такую школу. С вами снова Александр Калашников. Сейчас хочу оставить отзыв о прохождении «Вся правда» о звездном коучинге от Надежды Новосельской, коуча-психолога, психотерапевта, гипнолога. Хочу сказать про особенность Надежды Новосельской. Такое огромное количество четкой, структурированной информации, которая немножко даже, сказать, будоражит мозг и выкидывает те инсайты, которые есть в голове, прямо наружу. То есть позволяет увидеть вот этот вот моменты, которые ты уже зашорил в своей голове и вытащить их. Поэтому хочу сказать огромнейшее спасибо Надежде Новосельской, это прямо шикарно. Благодаря вам, вашим наставлениям, была четкие установки, разобралась в себе, получила конкретные знания, все структурно, ничего лишнего. Потеряла очень хорошие, потому что по-настоящему ощущаю себя женщиной, поняла, кто я, поняла, что я разобралась со своей личностью, простроила свои границы. Екатерина, хочу с вами поделиться своими результатами о прохождении денежного интенсива у Надежды Новосельской. Она где-то строгая, где-то может наругать. Я бы не смогла сама, я не знала как. А благодаря Надежде Викторовне она направляет, она дает то, что нужно своими практиками. Я очень благодарна за то, что я вступила в работу с таким профессионалом, который может так легко направить тебя к твоим целям, ставить тебя действовать. Всем нужно проходить такие интенсивы, кто хочет чего-то достичь, потому что благодаря ним это все, все дается легко и просто. Добрый день, меня зовут Анна. Я участница тренинга Самогипноз. Пришла я в тренинг параллельно денежным кодом, также Надежды Новосельской. Вы открыли мне новую меня. Я открыла для себя новую себя, с новыми эмоциями, с новым взглядом на день. Тренер от Бога. Четко, без воды, все по существу, практические занятия. Спасибо вам большое, Надежда, за то, что вы есть. Я Ирина Мацак. Я участвовала в тренинге Уверенность через коммуникацию. Пришла с огромным списком запросов. Главное из всех запросов как коммуницировать взвешенно, убедительно, вдохновленно. Как научиться это делать? Как донести свою мысль тому человеку, с которым разговариваешь? Что я получила во-первых? Очень хороший коллектив, прекрасный тренер Надежда Новосельская. Мне очень интересно было получить речевые приемы. Я поняла также, как выстраивать границы.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 И вы не знаете, как его продвигать, что вам делать, где взять клиентов. А такие вопросы Надежда очень легко решает. Поэтому я рекомендую приходить на консультации и вообще работать с Надеждой. Атмосфера очень дружественная. Несмотря на то, что Надежда довольно жесткий тренер, она не сисукается с участницами, она четко знает, чего ей надо добиться, получить в результате. Очень требовательная но не жалеет ни времени, ни душевных сил на то, чтобы пробиться каждому, вытянуть из каждого детали его жизни, из прошлого и выстроить картину тебя в настоящее. Конечно, знания. Всем привет, меня зовут Мария, я женский трансформационный коуч, пришла к Надежде. Я смогла сузиться, то есть я смогла понять свою целевую аудиторию, проработать боли клиентов. Потом, я очень классно проработала позиционирование. У меня вырос заработок не в два, а в три раза. Надежда подходит очень комплексно. На выходе у меня есть, ну, во-первых, программа моя. Мы полностью по программе, ну, то есть я проработала целевую аудиторию. Дальше я проработала продающую консультацию проработала с болями. Здравствуйте, меня зовут Светлана Смирнова, и я обратилась за консультацией к Надежде Викторовне. То, что получаешь.